Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Сразу оговорюсь, что это видео предназначено только для ознакомительных целей. Не используйте информацию из этого видео для постановки диагноза себе или другим. Итак, давайте продолжим. Все мы можем вспомнить людей, которые на протяжении своей жизни совершали плохие поступки, Манипулировали ли вами или кем-то из ваших знакомых, или действовали эгоистично, пренебрегая желаниями и потребностями других людей? Или, возможно, вы сталкивались с человеком, который получает удовольствие от страданий других людей? Все это токсичные модели поведения, которые причиняют боль другим. Это шокирующие тенденции, которые являются не просто единичными случаями, а чертами характера. Точнее, темные черты личности. С годами психологи заметили закономерности и свели эти тенденции к четырем категориям, известным как «темная тетрада». Итак, что же такое темная тетрада? Темная тетрада – это эволюция темной триады, нарциссизма, психопатии и макиявилизма. Теперь к этому списку добавился садизм. Считается, что эти четыре черты служат основой темной стороны человечества. Считается, что каждая черта связана друг с другом. То есть человек, проявляющий одну часть тетрады, скорее всего, проявит и другую. Каждый из четырех черт определяется следующим образом. Нарциссизм, эгоцентризм и потребность в восхищении. Психопатия, отсутствие эмпатии и этических норм. макиавелизм, манипулятивность и чувство собственного достоинства. Садизм, желание причинять боль другим психически, эмоционально и физически. С учетом сказанного, вот семь признаков личности темной тетрады. Во-первых, они ведут себя крайне эгоистично. Когда вы в высшей степени нарциссичны, вы ставите свои собственные интересы выше интересов других. Вы не принимаете во внимание чувства других людей и хотите получить все, что, по вашему мнению, принесет пользу прежде всего вам самим, будь то слава, престиж или богатство. Вы не хотите делиться этим ни с кем, кроме себя. Второе. Им не хватает эмпатии. Отсутствие эмпатии – это огромный фактор в темной тетради. Когда вам не хватает эмпатии, вы склонны не обращать внимания на чувства других людей. Вы не видите проблем в том, чтобы использовать людей в своих интересах, и мало заботитесь о чужих трудностях. При низкой эмпатии и эгоцентризме вы чувствуете, что весь остальной мир не имеет значения, а ваш эгоизм всегда ставит собственные чувства выше других, независимо от ситуации. Третье, они пытаются вам насолить. Когда человек с темной тетрадой не получает своего, он может прибегнуть к неприятной тактике, чтобы отомстить вам. Они готовы из кожи вон лезть, чтобы навредить другим ради мести. Их эгоизм, чувство собственного достоинства и отсутствие этики позволяют им мстить другим без и вины. Номер четыре. Они чувствуют себя вправе. Несмотря на то, насколько ужасны их поступки и поведение, Темные тетрады считают, что они оправданы. Благодаря своей эгоистичной природе и отсутствию эмпатии, они считают, что использовать и издеваться над другими ради собственной выгоды – это нормально. Они не могут принять на себя ответственность или испытывать угрызение совести за свои действия, потому что в глубине души считают, что они действительно правы. Номер пять. Они манипуляторы. Когда представители темного тетрадного типа личности используют манипуляции, они используют вас как средство достижения цели. Их не волнует, что вы хотите или чувствуете. Они просто хотят достичь своих собственных целей и будут использовать вас и обманывать, чтобы добиться этого. Они склонны действовать более расчетливо, не испытывают угрызений совести за свои поступки и могут прибегать к действиям, которые вызывают у вас сильное психологическое, эмоциональное или физическое напряжение, чтобы получить от вас то, что они хотят. Номер 6. Они получают удовольствие от причинения боли. Садисты, к сожалению, получают удовольствие от причинения боли другим. Они могут проявлять физическое, словесное или эмоциональное насилие прямым или косвенным образом. Косвенно они хотят унизить других, но более прямо они намеренно причиняют вам физическую, сексуальную или психологическую боль и страдания, чтобы утвердить свою власть и доминирование или для получения удовольствия и наслаждения. Как правило, они уже давно ведут себя жестоко или унизительно по отношению к другим. И номер семь. Они неэтичны. Если кто-то так мало заботится о других, он ставит себя на первое место в любой ситуации и использует людей в своих интересах. Также вероятно, что они не заботятся о принципах добра и зла. Их мало волнует собственная мораль или мораль их поступков. И именно это позволяет им манипулировать вами, причинять боль и унижать вас без всякого чувства вины или угрызений совести. Люди с такими чертами характера могут не осознавать, что они другие, или осознавать и гордиться своим ужасным поведением. Они могут отказываться принимать помощь или даже признавать свое плохое поведение и продолжать причинять боль людям. Итак, что вы думаете о темной тетради? Сталкивались ли вы с подобными людьми? Можете ли вы вспомнить другие признаки, которые мы могли пропустить? Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.